Первый из тысячи готов, осталось 999 Пойдем туда, а что, я не ждать в Привет, рассказывай, вы сегодня подготовили перформанс небольшой, дата? Короче, Первый из тысячи готов, осталось 999 Короче, работаем дальше Приближаемся где-то к 200 флагу, а так это, короче, ночной клуб, здесь тюксовки. Процесс полным, полным ходом идет, целая свалка этих флагов. Каждый спрашивает, а сколько будет флагов? Тысяча, тысяча, да ну Столица одна, столица Москва. Это подъебка бомжовской ураловской дружбы их перформанса две столицы одно сердце но мы-то знаем что столица одна столица москва последние две штуки пошли ну что тысячный флаг блять тысячный нахуй. два блять все, все. Блядь. Белый флаг, символичный. Ну ты бы почитай. Давай, пожалуйста. Говорю, Пошу, пожалуйста. фантом блин. Готовимся, блядь. На улице. Алло, да. мне дали? Алло, да. Барабан есть. Да. Мне вот тут дали. Обычно просто не берут. Ничего страшного. Привет, рассказывай, вы сегодня подготовили перформанс небольшой, да? там? Даже да. можно сказать большой флаг. Да. тысячу флагов. Это текстовик. Спартак это не просто команда, это нечто большее, как бы они ни играли это не только футболисты, это мы, фанаты, это выезда, это в угар, это конечно, ну, больше, чем просто футбол. Мы неделю, наверное, три шили эти флаги, потом стыклили целую ночь, ну там рисовали часа четыре. А вот расскажи, потому а, что вторая растяжка, да, вторая, интересная. В втором тайме будет растяжка, посвященная дружбе бомжей и Урала. У них был перформанс, две столицы, одно сердце. Мы-то знаем, что столица одна, столица Москва. Поэтому мы приготовили такой текстовик, примерно 20 с чем-то метров. Хороший такой подкол на эту Да, подкол этой дружбы, это все-таки наш город. И она нас немножко раздражает, эта дружба как бы. Ну что, Слава, Что думаешь, что по командам? Я вот считаю, что должны сегодня, по идее, смять, потому что вчера паровозы проиграли. Ты знаешь нашу команду, блин. Вот я не пользуются вот этими шансами всю жизнь, особенно стериком и славом. Вечно эти две команды, да. Ну, что? Ну будем надеяться, что ну, Мы сейчас зажгем с тобой, да? Да. Блин, да. получились здорово, бля. с флажками вообще крутецкая тема получилась. Обратил внимание, наш да, народ прям реагирует правильно во время заряда, все здорово. Спасибо за то, что здесь на Урале организовали такой крутецкий по мертвый перформанс, поэтому обязательно продолжать бля. Третий подряд победа. Сегодня поддержка была направлена на команду. Посмотрим, что будет дальше. Еще осталось два тура, мы наконец-то попали в зону Еврокубков сейчас, пока что. И команда за вот эти наши страдания в течение сезона в конце нам все-таки подарят место в Еврокубке. И всех с победой, чуваки. Вот сегодня было круто. Поддержка была супер сегодня. Офигенный сектор. Маленькая коробочка, да. Почти все шизили. Очень круто получались визуальные темы, особенно с флажка. Ребят, всех еще раз с победой. Приходите на матч с Териком. Осталось два матча. Нужно поддержать, я думаю, парней. Надеюсь, они Будут в том же духе, все-таки, может быть, все-таки это разговор с футболистом повлиял на то, что три матча они не пропускают и три победы. Продолжайте в том же духе, парни.